Друзья, всем привет. У меня короткое, но тем не менее очень важное сообщение. Послушайте, пожалуйста, до конца, потому что в конце сообщения еще и хочу вам кое-что показать, что для участников сообщества и для других людей, которые настроены на развитие, Просто ну, шикарнейшие возможности появились в сети. В общем, друзья, смотрите, как известно, из бизнес-комьюнити была основана с целью ну, как улучшения там, знаний, продвижения, то есть, чтобы люди могли удостовериться и так далее. И очень большое внимание мы уделяем именно криптоиндустрии. И вот сегодня у нас начинается новый этап развития сообщества, то есть мы завоевали доверие у более таких серьезных и крупных компаний, такие как «Хэш uh, Телеграф» и «Хэш uh, Эдинг». Uh, мы вошли с ними в кооперацию, и сегодня будет первое, uh, первое мероприятие, которое пройдет в онлайне. Я сейчас хочу показать, как на него попасть, и это очень важно. Вот смотрите, мы крипто то есть мы готовим блокчейн, скоро запускаем тест -нет, uh, у нас очень многие процессы идут на блокчейне, все что связано, но очень много людей не знают, что это такое, для чего это нужно и как. И поэтому нам нужны именно профессиональные партнеры. И а, чтобы наше ну, вот, просвещение, что ли, своего рода, чтобы шло уже на очень высоком уровне. И вот сейчас как раз такой этап, который вот сегодня прям начинается, будет первый а, вебинар, он будет про стейблкоины. Давайте я сейчас открою экран, вам покажу, чтобы было нагляднее, что я имею в виду. Вот, обратите внимание, ну, во-первых, как это найти? Если вы выходите на сайт сообщества, вот здесь вот на русском языке, понятно, да, нажимаете на вебинары, вот смотрите, сегодня у нас 13 число, спускаетесь вот сюда вот чуть, -чуть пониже, и вот здесь вот видите Александр Комаренко, стейблкоины, мифы, риски, возможности, инструменты для инвестирования. Нажимаем и смотрим, то есть вебинар. Вторник, 15.00, это моего времени, то есть по европейскому, то есть это в 17.00 получается по Москве, то есть через 3 часа. Вот. Обратите внимание, о чем пойдет речь. То есть популярность стейблкоинов стремительно растет. Слишком часто под видом стейблкоинов запускаются вполне обычные криптовалюты. Быть обычной криптовалютой – вполне уважаемый статус, но от стеблкоина требуется много больше, а обманывать нехорошо. Смотрите, данный вебинар для тех, кто имеет финансовое образование, но желает разобраться с тем, как работает не просто криптомонета, а, а криптовалюта жестко привязанная к базовому активу. Вот смотрите, программа вебинара, то есть мы узнаем, что такое стейблкоин, для чего есть смысл использовать стейблкоин, почему надо знать, как работает э, э, валютное бюро, э, как отличить реальный стейбл от имитации, то есть вот, тоже важный момент, многие даже не знают, что есть отличие, вот, и э, какие есть аналогии в мире фиатных валют. Вот, чему мы научимся? Мы научимся отличать стейблкоины от стейблкоинов, и мы научимся, как использовать стейблкоины для формирования личных инвестиционных стратегий. А вебинар для нас проведет, для нас это для сообщества, конечно же, это целая большая честь, да, то есть это Александр Крамаренко, то есть смотрите, у него уже более 25 лет научных работ в области механики деформирования, твердого тела, вы сможете почитать. Обратите внимание, инженер, исследователь, то есть человек из, вот, из нормального такого реального физического сектора. И обратите внимание дальше, это с 2003 по 2006 год это главный редактор журнала «Профиль Украина». И с 2006 года по настоящее время главный редактор журнала «Деньги УАТ. Это один из самых популярных журналов в Украине. То есть это человек, который несет с собой колоссальнейшие просто знания. И поэтому сегодня очень важно, чтобы вы всех своих друзей, партнеров предупредили, то есть это вебинар в открытом доступе. Здесь можно заниматься именно профессионально. То есть, профессионально. То есть если вы хотите поделиться с друзьями, вы можете просто скопировать вот эту ссылочку и дать ее. Они могут посмотреть, то есть, смотрите, они потом нажмут на «Смотреть вебинар», и, соответственно, когда подойдет время, вот здесь в окошечке, они его нажмут и смогут посмотреть. Ну, понятно, вот здесь-то они это все дело нажмут. Чтобы примерно было понимание, что такое хэш-телеграф, есть очень много всяких интересных ресурсов, и их интересно читать. Но я вам скажу так, я уже сейчас почти 3,5 года на рынке криптовалют. Хэш-телеграф, я вам вот четко, вот прям конкретно говорю, это один из самых, даже на мой взгляд, самый интересный и мной читаемый ресурс. То есть здесь я реально читаю, и мне интересно. Поэтому здесь есть сайт, вы можете зайти на HeshTelegraph.com и сами посмотреть, какие темы. Кстати, вот сейчас новая тема вышла о криптовалютных сообществах. Почитайте, очень интересно. Вот здесь вот, да. Вот. Ну и, соответственно, вы там сможете уже посмотреть, где какие статьи. Вот. Эти же, то есть, то есть, ну как это один бренд, HeshRating и HeshTelegraph, да. Вот HeshRating тоже крайне интересно. Посмотрите, здесь делают обзоры разных проектов, разных монет. То есть, например, вы нажимаете вот здесь вот на все проекты, и вы можете посмотреть степень доверия к каким из них. То есть, и вы можете детально изучать, вы можете быть уверены на ту тысячу процентов, что так как здесь написано, и так как детально здесь разобрано, Мало где найдешь. То есть вы можете, читая даже вот эти ресурсы, становиться очень-очень-очень профессиональным игроком на рынке криптовалют. Хотим мы с вами или нет, это наше будущее. И чем раньше мы начнем именно с пониманием подходить к этому процессу, знаете, не вот этот фанатизм, мы открыли глаза и побежали там покупать, что-то делать, а именно профессиональный подход. И поэтому я вначале сказал, что у нас новый этап развития, потому что мы начали уже прямое сотрудничество с одним из лучших экспертов на русскоязычном пространстве, а в дальнейшем и на английском, как вы видите, то есть это же все также же на английском работает, и это очень приятно. И второе хорошее, что я сказал, вы знаете, сегодня я зашел на сайт, то есть у меня, знаете, вот очень много всяких задач, там связанных с, с управлением, с администрированием и так далее, то есть с контролем, и не всегда получается вот именно зайти непосредственно уже на наши ресурсы и посмотреть, что же и как происходит. Ну, во-первых, я там сейчас вот пока в такси ехал, вы, наверное, видели пост у меня в Инстаграме и написал, что даже обалдеть можно, что человек за 14 долларов у нас получает. А сегодня я просто захожу на вебинар, то есть, ну, хотел посмотреть, где Александр Коваренко с хэштелеграфом сегодня будет выступать, с и, вы знаете, я смотрю вот на это чудо, вот это чудо, почему чудо, обратите внимание. Год назад у нас была идея, сегодня у нас уже почти телевидение. И обратите внимание, интернационально, потому что часть вебинаров идет на турецком, понятно, большая часть на русском, на испанском, и мы там целый ряд английских спикеров готовим, и на немецком, это тоже сейчас идет. На следующей неделе мы планируем открыть админку, и со всего мира смогут спикеры подавать заявки и вещать. То есть, они, то есть это целое телевидение получилось и здесь человек реально может выбирать именно тот навык который мы необходим их уже здесь очень много и меня это очень радует, и вообще, посмотрите даже, то есть мы уже сейчас заранее предусмотрели, что скоро вот вебинаров там в один час будет по пять, по шесть вебинаров, в час по 5 шесть вебинаров, чтобы вы понимали. Здесь даже удобная кнопка появилась фильтрации, может быть, ее еще не все заметили, Я скажу, вы можете выбрать по спикеру, по названию вебинара, вы можете по уровню доступа выбрать, это или на каком языке. Это все, вот этот фильтр здесь необходим, потому что скоро здесь будет целая масса. И еще очень важно, чтобы было понимание, то есть в тот момент, как только мы дадим возможность лидерам мнения заходить на наш ресурс и самостоятельно работать со своими знаниями, со своими вебинарами, для нас, для всех с вами это означает ничего другого, как просто при приогромадный поток так, сейчас я это отключу, огромадный и преогромадный поток новых людей со всего мира. Поэтому, друзья, приглашаю вас всех сегодня на вебинар, используйте это время эффективно и поддержите, конечно же, комментариями Александра Комаренко, команду хэш телеграфов хэш-рестинга, чтобы они видели, что мы очень им благодарны за то, что они помогают нашему сообществу перейти на новый уровень жизни, жизни нашего сообщества, так же скажем, да, и вообще и от меня еще коротко всем вам большая благодарность за ту веру и уверенность, которую вы нам дали даже на том этапе, где это была просто идея. Сегодня мы с вами уже очень большая организация, которая реально меняет этот мир, и это очень приятно, потому что я каждый день вижу отзывы о, о трансформациях людей, которые, и даже видно вообще по людям, как они растут, и то, что мы с вами делаем, это действительно для человека и для человечества большое вам всем прям благодарность, спасибо, и люблю вас всех. До встречи на вебинаре в 17.00 по московскому времени. Будем еще профессиональнее на связи. Пока.